Берем стакан, высыпаем туда смесь для приготовления кислородных коктейлей. Наливаем 150 мл нектара. Выливаем в смесь. Для приготовления кислородных коктейлей мы используем двухрежимный миксер. Вставляем стакан до упора. В первом режиме наполнения кислорода наполняем коктейль кислородом. И в второй режим вымешиваем коктейль. Сейчас мы будем готовить кислородный коктейль на основе яблочного нектара и бананового сиропа «Гефард». Высыпаем смесь для коктейлей. Наливаем 150 мл яблочного нектара. Выливаем нектар в смесь и только потом добавляем сироп для придания экзотического вкусу. Добавляем 10 грамм сиропа. Приготавливаем кислородный коктейль в двух режимном миксере. Сначала в первом режиме наполняем коктейль кислорода. После того, как мы наполнили коктейль кислородом, перемешиваем тщательно пену. Коктейль готов. Приворачиваем. Все нормально, нормально. Переворачиваем обратно.